Я сейчас понимаю, насколько странно это будет выглядеть в записи, где вся музыка вырезана. Добрый вечер, добрый день, доброго времени суток, какого бы у нас, оно бы у вас не было. Это очередной стрим по Айзеку. Я кое-как смог выделить на этой неделе еще один вечер. И то, как всегда, с опозданием, но не важно. Не важно, я... На этих выходных уже начинал. Вайзека. Пошло, правда, не очень. Но все же. Вот. Захотелось еще разок хотя бы забежать. Немножко отдохнуть, посидеть. И в первую очередь, наверное, я все-таки попробую пройти без Тазазелим. Чтобы у меня был первый персонаж, на котором закрыт весь листик. У меня будет... Так, стоп. Что происходит? Почему у меня... Ага. У меня кнопки почему-то... Стоп, что? Что происходит? Окей. Какой-то бред происходит. Нужно... Нужно, нужно в Steam зайти, настройки контроллера проверить. Так, если вот так. Угу. Так вообще ни черта не работает. Если вот так. Стоп, Что? Что происходит с, моими, с моим с контроллером? Хм. что-то не то происходит с моим контроллером. Надо разобраться. Хм. Очень странно Причем что Вообще я не понимаю что происходит Окей, надо надо все сделать заново. Сейчас разберемся. Того ни с сего на самом деле почему-то это произошло. Я вообще хотел или проверить, что вообще происходит в настройках Steam Big Picture, потому что там что-то странное происходило. Так. И у меня каждый раз, когда я подключаю свой контроллер, у меня как будто бы подключается два контроллера. Я не знаю, почему такой эффект. Хотел это выяснить, но не спешил, потому что как бы все работает, зачем трогать. Вот сегодня что-то случилось. Я надеюсь, сейчас все нормально. Я очень надеюсь, что сейчас все нормально. Да, сейчас все нормально. Отлично, погнали. Curse of Darkness, но это мы переживем. Сколько времени прошло? 30 секунд? Ну ладно. Мне это не помешает. Надо не забыть, что я Азазель, и я летать вообще-то могу. Я тут испытался идти пешком. И не забыть, что вот эти ребята прыгать умеют мне в лицо. Два ключа, это классно. Два ключа, это прекрасно. Потому в Даркнесс это вот единственное, что пока не прекрасно в этом уровне. Так. Я, знаете что... Я в магаз заглянул. А вот в Сокровищницу не буду. Так как мы идем на Биста. Если мы идем на Биста... То в идеале бы роль... Ох, фак. Ох, фак. Ну что? Рандомен? Но блин, я с, двух... я с двух бомб не вытяну столько денег. Вот в чем проблема. Я с двух бомб столько денег не вытяну. Значит, нужно проверить босс айтем если там мне повезет на какой-нибудь четвертак или что-то такое вот классное то я определенно вернусь за общем об шансами ух уж эти англицизм ух уж этот демон с дыркой так капли кстати, что за... Обновился мод? Что вот это за щиток теперь? И. <смех> И. Плохого ничего нету в том, что мы это берем. Блин, есть ли у меня реально опция взять опции? Потому что две пятерки не вы. Ну, можно слетать в керсруму. Окей, керсрума, конечно, приятная, но денег она мне не дала. Я еще раз смотрю вариант не, не пытаться сейчас тратить бомбы на машину, а потратить их на попытку открыть секретку. Потому что есть шанс, что я с секретки больше денег получу, чем с, э, об, с машины просто только в том, где секретка Она может быть справа от меня Она может быть снизу от меня как будто бы Надо проверить Да, и там, и там Увы Ну давайте проверим здесь Нет, она не здесь Значит здесь Очень грустно, конечно, что я потратил Обе бомбы вот тут мог бы быть шанс, что я скипера получу монетку какую-нибудь большую, хорошую монетку. Блин. Так, блин, грустно опции отпускать. На видео придется. Потому что, офигеть, то у меня бы такие классные сокровищницы были бы на обратной дороге. Да и на дороге туда тоже. Но... Что поделать? Переживем, в принципе. Едем дальше. Можно еще сходить в альтернативный раунд ради ножа. В конце концов, а за зелем альтернативный раунд. Несложно пройти. Тап с погоней. Конкретно. Обожаю комнату. Возможно, вижу ее в первый раз, но уже обожаю. Все хорошо, как-то идем. Главное, не накаркать. Ух ты ж, вот это подлянка. Не попался. Как будто не на харде играю. Ромас с сердцем. Это еще что за странная комната. Без ничего. А, вы единственные здесь твари. Хаус! Блин, хаус-то прикольно, но такое. Себе я не очень люблю играть хаосом, честно говоря. Возможно, из-за того, что у меня поднялся. того того, настолько удобно играть вам любимый часто Секретку не буду проверять ну ее в одно место блин два чемпиона монстров неприятных ладно где наша не пропадала там где джойстик тупит зараза отлично вообще без вообще идеально так, мистер Долли, это супер. Пожалуй, я возьму его заранее. Отвратительный мистер Долли. Ну и сделка тоже отвратительная. О, а здесь ноль. Я реально не знаю, что это означает. Айтем пул? Что-нибудь такое? Так, я все обошел, что хотел. Давайте еще заглянем в... персруму. Что в магазине было? Хаус. Это, еще не интересует. Музыка надо переключить. Уже надоел этот трек. Сейчас я таки загляну. Но оно как будто бы того не стоило. Пилюля Full Health. Ну... Такое. Так. Ладно, пожертвуйте им хп. Его не страшно. Фул прибеги прибережем, прибережем на что-нибудь более полезное. Так, погнали. За ножом. Значит, сейчас. Сейчас, сейчас. А, я забыл, что ты рашишь два раза, кладь. Ладно. Угу. Зеркало нашли. Найти синий костер сокровищницу. Ай, ключ зря потратил. И хп, очевидно. Лаверс. Посмотрим. О, попрошай. Какой? Монетный. Сейчас он на магаз Что приятного за Зелли, так это то, что его не смывает потоками воды. Это очень приятно. На самом деле. Этого не, не ценишь на, на обычных персонажах, потому что не подозреваешь об этом особо. Так, эти ребята непри- Да, вот именно из-за этого они неприятные. Из-за того, что они чихают. Это было очень глупо. Здесь так, это синие, ну, в смысле, вот эти особые костры. А где сокровищница внизу, что ли? Отвратительно. от целых три комнаты чистить придется до сокровищницы. Отвратительно вообще. Заварда. Ну, как будто бы Заварда полезнее. Значит, фул можно пойти потратить в Сакруме. В смысле, в Керсуруме. Потом забрать Заварда. А -а -а. Да твою мать, ну как он не умер? Как он не умер? Вот почему стоило заглянуть в Сакруму реально. Магаз. Ну, здесь придется покупать ХП. Как бы вот здесь единичка вот походу это пулы а, это я на самом деле не уверен так ну, в сокровищницу мы не заходим я не знаю как это сработает не сработает идем убиваемся Хорошо хоть Блин сохраняет этот лост. Ах, как это было близко. Ну давай, перекатывайся ты. Колбаска. О, forgotten лабай, Может пригодиться. Так, и еще две комнаты надо зачистить. Причем не самые приятные комнаты, как для лоста. Отвратительные комнаты, как для лоста. Надо сначала надо избавиться от каках. Они самые неприятные. Причем, что они, блин, по воздуху умеют летать. заразы. Так, теперь очень аккуратно от маленьких каках. И максимально аккуратно от этих твердящих ребят. А, мухи к ним притягиваются со временем. Это приятно. Окей, мантию установили. Так, эти ребята плюются взрывами. Забываем об этом. Фух, я смог Юберти, хорошо, хоть не бэттрип Я бы офигел, если бы это был, был Стоп, сокровищница, кстати, открылась Бесплатно, ха, удобно Не знал об этом Так Нож забрали Ну, кусок а, Что теперь Что теперь, попрошай На самом деле, пойдем-ка мы попрошайку подергаем Может дать HP апт чемпиап нам пригодится всегда никогда лишним не будет О, бамба ага. ладно бамба так бамба не то чтобы я сильно был против вот такое неприятное мясо очень неприятное мясо. Две хп, да как так-то? Вратительное мясо. У него слезы по спирали закручиваются, тем более еще и меняют свое направление каждый выстрел. Вратительное. Первый раз такого врага вижу. А вот это вот меня еще как задело. Да что за черт возьми? ладно ладно так здесь не может быть секретки здесь может быть но она как будто бы здесь да нет там короткая комната здесь может быть секретка да более чем может ой какая замечательная секретка побольше бы таких так. О, нет, это я не беру. Мне с этим будет неприятно играть. КП нет. Отвратительно. Купить полезного тоже ничего нет. Блин, надо было немножко отдать бомба денег. Чуть я не подумал об этом. Там схватился и деньги. О, собака. Не люблю собаку. Но и не самый плохой босс она. Я больше не люблю его мелки, мелких. Мелких спаунниц. Саму собаку. Вот, да. Потому что я их не вижу банально. Ангелы. Интересный поворот событий. Мантия. Охо. У меня бомб нету. Я бы тут мог бы пару сердец поднять, отвратительно. Но я нереально не рассчитывал на ангелов. <звы> ну что, вариантов нету? Уходим отсюда. А, ну фух, я еще на следующем уровне смогу уйти в, в, в шахты. Но главное не забыть. Так, стоп. Уровень надо чекать полностью, потому что есть шанс на планетарий. Не иллюзорный, поэтому весь уровень пробегаем. Да. Ладно. О! Петрифай. Теперь вопрос. Что полезнее? Да Петрифай, конечно, полезнее. Типа, фамиляров у меня нет и вряд ли будут. Нож считается? Нож считается, как, как бы. За... Да, нож это фамилия. То есть у меня нож чаще будет проган насколько это полезно на самом, на самом деле довольно полезно блин лишь никаким образом не сделаю себе два слота на этом этаже да никаким бомб нигде не взять здесь лаверс там пояс папин ремень точнее ладно окей черт с вами Иди сюда ХП срочно, нужны ХП с мантией, конечно, сейчас будет намного проще, я очень много дамага сейчас буду мантией получать, это классно, но хотелось бы и сердец иметь, чтобы не так страшно было, блайнд, отвратительно, но тут мы точно не заходим в сокровищницу, очевидно, тут мы в планетарий только зайдем, если он прохнет. бомбу бы. Что за? Чего у меня три комнаты подряд одни мухи? Ть, странно. Так мне нужны две бомбы. И ХП. Ну, Сим-Сим откройся. Зараза. Так, блин, а ведь я денег бомба не дал, да? О, бомбы подъехали, прекрасно. Так, не забывать отдавать деньги Бамба. Что-то я его взял и плохо с ним обращаюсь, не кормлю. На меня бы уже подали в суд. Общество по защите прав Бамба, если такое существовало. Хотя, Айзек комьюнити сформирует, если надо. И, их хлебом не корми. Интересно. Мантию. Да твой. Вот тебе мантия, блин. Скидка! яс. О, Бамба кучу денег уже съел. Когда это он успел? Вот это только мое. А это ешь. Блин, бамба вырос. Малый повзрослел. Он так-то парень жесткий, когда полностью вырастет. ХП нету ни черта. Нужен срочно магазин с ХП. Зато бомба есть, это радует. О, У меня же еще этот прогатан лобай. А он. А, бамба это ж фамилиар! Да! У меня у Бамба теперь офигенная скорость стрельбы. Так, проверяем секретку. Да как будто бы может быть. Да и бомб много можно. Погонять. Я зря сделал. Ладно. Там виноват. О! Эш. Так, не забываем, я только один хит могу за комнату игнорировать, а не 200. Ну, особо наглеть не стоит. Это наказывается очень быстро. А Бамба просто сжрет их. Бамба просто машина. Так, здесь либо руки, либо прячущиеся заразы. Отлично. Так, скорочницу игнорим. Блин, а как-то и без сокровищницы, в принципе, тащу неплохо. Давай Бамба, просто съешь их всех. Что это он бомбу оставил? Топор бомба-бомба оставляет. Бомба-бомбы. О! Бомбермен. <Bonder Man>. Давай, бамба, давай. Сломай ему лицо. Да, бамба реально оставляет бомбы. Офигеть. Ладно, это все долго. Иди сюда. Где магазин мой? Дайте мне магазин, пожалуйста. И хп. Во, магазин. Блин, столько неприятных мух. А, у меня еще и скорость поднялась. Это как будто бы неприятно, но на самом деле вот сейчас там мне жопу спасают. Отлично. Я блайн снимаю сейчас. И еще и хп получаю. Прекрасно. Уф Ну то, ну, такое Ну, ну, ну, такое Типа Нет, нет Фиг... Я то с мантией Да, да Мы это берем Я только сейчас осознал, я то с мантией Я могу бесплатно в керсы заходить Поэтому две керсы на этаж Это прям полезно Так то это халява главное внутри керса не получить урон так смотрим планетарий наличии или нет Нет. не судьба на этом этаже нам планетарий получить бамба ты сачкуешь дружище так, в шахтах я, наверное, Заварда использую. Ой, неприятный товарищ. Ну, тут Бамба, конечно, тащит. Тут Бамба красавчик, вообще, без разговоров. Вообще, мой мужик. Еще и HP ап я умудрился урвать. Прям хорошо идем, я бы так сказал. Что по секреткам я... Ну, открыл. Вторую тяжело найти. Нет, к черту ее. Главное не забыть, потом перед мамой... Найти... Череп. Так. Надо проверять все на планетарии. О, он мне еще... Вкусняшки дает за деньги. Приятно. Так, ну тут нет смысла идти. Внизу вот, может быть, планетарий. Умри. Волочи, конечно. В темной комнате засели. Блюдки. Зачем мне так много денег? Я лучше реально их бамбы буду отдавать все. Мне на пару предметов в магазине оставить денег, да и хватит. Меня, кстати, научили, как понимать, куда они стреляют, но я уже забыл. Так, не забыть вернуться в кирсруму. Полезное говно. Блин, планетария нету. Что ли? Совсем что ли нету? Давай, бамба, давай. Сломай ему лицо. сава. Блин, а полностью прокачанный бамба мне нравится. Я бы сказал. Вообще, могет. Вторая пьюберти. Так можно и на сердечко набрать. Ну, блин. Может хоть... А блин, а больше негде заспауниться планетарию. Фак. А мне ж нужно все обходить. Мне ж нужно кнопки понажимать. Я за... совсем забыл за кнопки. Как-то. Что-то я и кнопок так-то не вижу нигде. Извратительнее. Я еще ни одной кнопки не видел. Это странно. Уже должна была быть хотя бы одна. Зато я вижу тинтит. Моя... Не таким... Это ты, ты, ты еще кто? Офигеть! Сердце паук? Что за говно? Так, первая кнопка есть. Это было неприятно. Это было максимально неприятно. Э, магаз. Пауки с недержанием. А -а -а -а. Ну, второе, это такое. Плохо, плохо. Где кнопка? Вот она наконец-то. А -а -а -а -а. Учитывая, что бамба больше не стреляет, я бы взял. Если мне сейчас будут активно попадаться ангелы, то я кайфану. Я буду по два айтема с них снимать. Это будет вообще кайф. Погнали. Ай, nice бейс, Опять же, Азазель это читы. Зазель это легальные читы. Это один из самых легких персонажей в игре. Магдалена, наверное, тоже еще одна из легких. И Аполеон. Но Магдалена скучная. Аполеон, наверное, даже легче Азазеля. На Азазели все-таки тебе нужно мириться с стартовым хп, с кастрированным бремом и так далее и тому подобное. Только не Раш. Мама. мамаша Мамка. О, халявный ключик. хе Интересно, для чего он вообще там? это читы легальные. Так, типа Да. Ничего полезного. Ну все, надеемся на еще один. Ну-ка, посмотрим. 0, 1, 0, 1. То есть каждую секунду нож стреляет. А с песней. 0. 0. Здесь, блин. Чуть ли не меньше полсекунды. 0, 1. А, ну, ага. То есть время полета тоже учитывается в КД. То есть считать нужно именно втыкание. Ну это как будто бы приятно. Но два айтема Сангелов, учитывая, что я бегу сейчас без сокровищниц, это намного круче. Фу, я его просто уничтожила! Нож, а что ты такая имба? Жесть, босса просто разнесло на куски я не думал, что против них нож такая имба. Босса просто дезинтегрировала. Еще терзап. Жесть. Так, мы идем на... Биста. Поэтому мы сейчас идем на, ре... на регулярную мамашу. Опять же, из нерегулярной мамаши тоже можно попасть в вомп. Но нас как раз вон Блин, Керсал Даркласс, твою мать. Хотя. на прошлом этаже две Керсурумы было, я что-то не помню. этого. О, телепорт к секретке. Можно даже не искать фу. Комментарии. Смерть... Ух ты, ах ты кто, маленький сундук. Okay. Strange, на самом деле на дьявол. Ну блин, нельзя идти к маме без карты телепорта, поэтому, поэтому идем столько с ней. Okay. Kirst of darkness, банально неудобен. Стоп, а где бамба? А где бам? Что? Почему бамба у меня маленький? Почему бамба стал маленькие Что случилось? Не понял. А ничего опять кучу денег тратить, чтобы прокачать его или что? Вы мне хотите сказать? Где эта тварь? серьезно мне опять тратить деньги чтобы его прокачать отвратительно я считаю грустно Какой какой удобный телепорт ну ешь Что? мне не жалко мне все скидка компас прекрасно купон прекрасно купон вообще прекрасно я сейчас так а ну я ж на дьявола не пойду Батарейка. Давайте еще. Сколько у меня тут комнат будет вообще? Ладно, потрачу. чем мне жалко, что ли? Твою мать. Ладно. А где... Планетарий? Алло. Где мой планетарий? Мне обещали планетарий. Ну, как будто бы комнат много. Можно и два раза зарядить здесь. Правда, не надо. Где ты, брат? Мало того, что их не видно, так они еще и малюсенькие. Или наоборот. Мало того, что они малюсенькие, так их еще и не видно. Мне бы рейнджаб. Тут грустно базовым рейнджом играть. Ну, а, вот она. Mm -hmm. Какая интересная комната. А, бомба монет. монетку. Нет. Кушай-кушай, мальчик. Кушай. И когда у меня купон еще есть, в принципе, мне... Вообще особо деньги не нужны, могу тупо на нем выезжать. Мне что-то купить хочется. Но там как повезет, конечно. Блин, блин, блин, блин, заразы, заразы, убить. С другой стороны, у меня все еще мантия в наличии. А, вот это вот нельзя было брать. Ах ты, засранец. Ах ты, засранец. Где тут батарейка? Надо бы еще сокровищницу поискать. Дамаг тоже неплохой. Ой, сокровищница. Вот секретку. Например, вот здесь. Например, здесь она и есть. Ключник. Да, держи, дружище бомба бомбой покормим. Так, только не наглей. Давай уже что-нибудь полезное. Ну, сердце, окей. Сердце, это полезно. Роль бомба это не полезно. Слава богу, хоть сам себя не взорвал. <coughs> ну? Ну? Все, дружище. Ты самое слабое звено. Прощай. О, что она делает? Активный айтем. Блин, ну это такая имбовая фигня. Типа берешь Тами и Паник и все. Ты просто... Красавчик. Бамба вообще насрать. Он сквозь... Дублирует все пикапы. Хм. Как вкусно. Вопрос, а что я хочу с дублировать? Пойдем во вторую секретку, глянем, что там. Вдруг там есть еще сердца. Вот их бы я... Эй, -э -э, не, не надо в текстуры провалиться, пожалуйста. Так, синих нет. Толь бомба. И пауки. Это я копировать не хочу, очевидно тут у меня the moon. Ого. плохая не самая хорошая точнее пилюля я бы даже сказал не самая полезная она неплохая но она не полезная угу. А секретку я уже открыл да Поэтому, в принципе, можно и с фулом идти дальше. Подумаем. Секретку я бы забрал. Куда-нибудь еще. Надо бы только подумать, что я заберу, а что нет. А, понимаю. А, Бамба, ты мне еще и сердечки, что ли, дропаешь? Что а ты красавчик? Вважуха. Респект. Каким парнем. парнем. Грустно, что мне так и не дали планетарий. Это прям максимально грустно. Сейчас попробуем найти вторую секретку. Нашли. Угу. Дьявольская сделка. Неплохо. Дьявольская сделка это неплохо. Здесь есть марка. Мы ее берем. Блин, а я ж ангелов, Я ж ангелы. Я не хочу терять ангелов на самом-то деле. Насколько мне нужен этот дамаг? Он мне не нужен. Или нужен? Я не хочу терять ангелов. Это да, ладно, рискну, не буду брать марку. Понадеемся, что мне сейчас прохнет ангельская сделка. Она должна прохнуть. По крайней мере, процент на ее прох больший. О, джастис. Ой, какой вкусный джастис! так ну и идем убивать мамашу О, я же мог бесплатно взять айтем я же мог бесплатно взять айтем у меня купон в руке идиота кусок ладно Если сейчас будет дьявольская сделка места ангельская мы так и поступим гаси увернулся. Что там? В Репенденсе мама стала очень часто рукой атаковать. В Реберсе, по-моему, автор она вообще не атаковала рукой. Я вообще думал, что я себе эту атаку придумал в это время. Я ее ну, ни разу не видел, что Так, что у нас тут? Дьявольский, опасный. Зато, может, повезет и нет. Повезло. С другой стороны... На бесте, наверное, пригодится. I guess... Кстати, можно еще считерить на одном из ангелов. Взять полключа, чтобы больше ангелов было. У меня на том ангеле бомб не было, иначе можно было там полключа взять. Да. Так, фул. Пробегаемся. Забираем все, что можем. Из этого этажа. Что осталось. На, кстати, в Сокруму зайти. Но вдруг там что-то вкусное. Ничего. Что вообще еще есть у меня? Газ. Как-то 35 минут уже рано пролетели. Ну, потому что ран приятный. На самом-то деле. Бегу вообще не останавливаясь. А может потому что я не устал сегодня. Хотя это странно, но может быть так и есть. Что меня здесь? Тренд и С Чем я хочу пойти домой? Доста стренджой наверное. Типа на того же Биста. Тут мун, тут напильник. Здесь жора. Блин, жору я так и не нашел на что применить. Хотя можно было бы на, на любое синее сердце ее применить. Камон. Что-то тупанул конкретно. Ладно, погнали. Алле-оп. Где моя... Как ее, господи? Планетарий. О, вот он. Отлично. Дали напоследок планетарий заглянуть. Автомат по сдаче крови. Выглядит как издевка. Что у нас тут? Венера. Хо-хо. Хо-хо-хо. -да -да -да -да. Венера это классно. Венера, это классно. А, что дальше? Пойдем в магазин заглянем. Потом в сокровищницу. А, да. Вы эти, ублюдки. Стоп, а что, почему у меня урон повысился? А, потому что они умерли. Какие интересные прошайки. Блин, смелтер! Ну почему он мне раньше не попался, а? Зараза. Ну почему? Ладно, пойдем зарядим купон. Кстати, ему можно бомбы отдать. Бамба, кушай. Красавчик. Кушай, кушай. Кстати, а вот теперь автомат по сдаче крови не выглядит, как такая издевка. Можно, на самом деле, пойти по сдавать. Сердец-то озер дофига. Mm. <coughs> Окей, ладно, это удобней. Плюс Бамба можно покормить. Кушай, кушай. Но заряжать мы будем купон, очевидно. А ну отдай. Так, сейчас заряжаем купон. Ой, мать. Отвратительная, блин, комната. Слава богу, все, пол хп потерял. Давай бомба. Разберись с ним. Долго он... Херню, конечно, творю. Так, а тут может быть... Нет, тут не может. А тут... Как будто бы может быть. Нет, не тут. Ладно. Так. Заряды неудобно получится, да? Отвратительно. Идем, идем, идем. Я на что надеюсь, что мне смелтер бесплатно достанется, и я хотя бы перов в себя засуну. У меня сейчас, в принципе, 50% шанс, чтобы получить смелтер бесплатно, и, и, и он не прокнул. Хоть со второго раза. Но, хотя, блин, с другой стороны, а нафига мне купон? Это, по сути, последний магаз. Это ж, господи, откуда опять эти мухи? Это последний магаз, который я вообще зайду. мы деньги сейчас задаем. А в дьявольских сделках я как бы... Ох, 444. Прекрасно. Блин, можно было мальчику на самом деле поздавать это все? Он кинул на пол монетку, которую сам и съел. Окей. Вот. Дьявольские сделки я брать не буду, потому что я хочу ангелов побольше. А магазина больше не будет, поэтому в купоне смысла особого нету. Окей, спасибо. Так, ребят, вы перебьете друг друга больно. Вообще-то. Я так странно выгляжу. Отвратительная комната. Никогда больше не зайдут с такие в гиене. Отвратительная комната. кто кто ее придумал. Чертов садист. Шмалтер. А экспериментал. Я, я не понял, что произошло. Ну, как будто что-то хорошее будто ничего плохого не случилось очень на это надеюсь так все можно заходить в сокровищницы спокойно так тут у нас d1 и что-то неизвестное быстрые бомбы ну такое можно разве что еще поторговать парнишками и поискать секретку например здесь например она здесь еще один грид. Что ж вы будете делать? Кормить бомба очевидно. Поспешил я на самом деле с взрывом мальчика. Мог бы еще на эти деньги с ним поиграть. Так, фул я брать не буду. О, еще бомба. Так, дай мне что-нибудь на бомбы, еще Нет, это говно, не надо. Деньги бомбы отдаем. <с���ависи> да, он реально сам выбрасывает деньги, которые сам и подбирает. Бомбы, конечно, неприятные он мне дает. Блин, товарищ, ты такой жадный. Можно еще десятку задонатить. Мне магазин реально надо прокачивать, потому что я как-то забил на него. В прошлом году и вообще вообще в этой жизни ни разу еще магазин в этом... Вообще, в принципе, вазники не качал до максимума. Ну, можно, конечно, та... этого пинтит кипера открыть. И за один раном заполнить этот магазин. Но это читы. По сути, легальные. Хотя, опять же, ничего плохого, если они легальные. Вот тут я пожалел, что я потратил все бомбы. если ты, конечно, головой об стену, товарищ. Так, ну все, погнали наверх. Собирать россып. АЙТЕМ room. It. Грустно только, что it. мне так ни одного ангела не попалось. You Это прям очень грустно. А у, меня, а, у меня же есть Азазель. Можно не бояться, что я не дропнул тринкет. Потому что Азазеля мне открывать не нужно. Слава богу. Так, ну могу сразу идти на выход, да? Да. Я могу идти на выход сразу. Вот это было больно, на самом-то деле. Вот это было больно. То было не больно так. Это неприятный товарищ. Эх, еще хп потерял. Ну, что ты будешь делать? Идиота, кусок. Помнишь, бун. Неплохо. Хорошие тинки то на самом деле падают после того, шмелцер упал. Ну как, упал. купил Малко. бомбы пригодятся так сокровищниц. а я я я я я я я я не... я не хорошо, не хорошо. <реклама> нехорошо я сказал ну фак ⁇ булщит щит Микроайзики. Я никогда этот предмет еще не пробовал. Попробуем. Бля, в том, что у меня хп уже очень мало. Я их растрачиваю направо и налево. Венера, конечно. Если бы не Венера, я бы еще больше терял. Уф, уф, уф, уф, было близко. Уф. Сиси? Хм. Или пауза. Сиси, -си, конечно. Получается, перо зря брал. Лучше бы взял down отвратительно. Лучше бы взял как его, песню, получается. Но, то сделаем, того не вернешь. Побыстренько мы их убиваем. Бамба, кушай монетки. Разрешаю. Едем наверх. И очень надеюсь, что этот транс могу завершить. Хочется уже, наконец. Так, это очень неприятная муха, я помню. Да, она делает этот так. Ребят, вы задолбали прыгать. Песне слово. Технология. ой oh ой yeah. oh yeah по экстра-дамач. Вот этот экстра-дамач мне реально был нужен. Вот это вкусно, вот это я понимаю. Ай, ты тварь, ты что-то крашишь быстро. Хорошо, как мантия спасла. деле не буду брать пилюли уже неизвестные, опасно это дело, ну ты суровый ненавижу этих монстров в альтернативном пути на самом деле они такие противные почти всегда, так что я беру здесь rainbow baby как-будто такое себе а вот это, как бы, очень-очень такой себе, как бы, и ренжа, и дэмэдж, и еще и хп. Теряю всего лишь немножко скорости, которой у меня, в принципе, достаточно. Синий камень, кстати, ох, какой синий камень, смотрите, не думал, что на обратном пути такие камни бывают. Как те говорящие коты где выход не знает я нет а вот и окей уже выглядит прям многообещающим уже и б2 счет... ай пинком можно открыть тут бесплатно пока отмень бамба я так и не понял почему у меня бамба превратился на пер... обратно в первую стадию тогда это прям хороший вопрос о отлично это прям выживалка на биста я не уже не я не уверен что я... ну догму должен прожить типа ну догма и догма я догму не побеждал и говорят, типа, догма вообще не босс. Типа, так. Предбанник перед бистом. Хотя... А и другие говорят, что наоборот бист. Ну, пожеванная ручка. Другие говорят, что бист не босс. И типа, всадники сложнее самого биста. Ай, фак. Фак, я буллшит щит. Монстро, блин. Ты не оборзел, блин. Умри. Давак вкусный, на самом деле. Монетки зря подбираю. Не туда посмотрел. Бамба, разберись. Спасибо. Я знаю, что я могу на тебя положиться. Тиррейд, кстати, офигевший. С этим... Грибом. Нормально так идем. И дэмэдж, и рейд, и все тебе на тебе. Эх, последний этаж. Последняя сокровищница халявная. Ну как халявная? Я терпел без айтемов вначале, чтобы получить их сейчас. Точнее, чтобы получить один экстра айтем. Как-то их получаю, так или иначе. Please, please Водолей! Классно я этому падает, Не имба, но классно Ничего лишнего вообще и постоянно падают <плёк> <плёк> Мне линза упала на обратном пути домой На Б1 <плёк> Что мне с ней делать на Б1 На обратном пути домой, вот серьезно Я не знаю Тут негде планетарий уже заспаунить Ай, вот эта вот ошибка, конечно, была. Поспешил за Тимтелем. Я их могу держать тупо в, в чарме. Постоянно. Ну, у меня минусуется дамаг, а не прибавляется. Вол, что? Так, вот это неприятные ребята. Ай. Как-то я получил дамаг. Блин, сиси так много урона наносит. Чудеть. Опа! Это точность. Сколько тут мне падает? Э, монетка моя, пожалуй, бомба. А вот это офигенный тринкет, на самом деле. Все пикапы превращаются в черные сердца. это то, что мне нужно. Красные мне сейчас как раз не нужны. Правда, я сомневаюсь, что у меня много пикапов будет за оставшиеся комнаты. Уже даже не этаж. Комнаты у меня остались. Но это какой-то B1 большой. Не находите? Прям мега большой. Почему старые хап не превратились в черные? Что за несправедливость. О, бомба красавчик, черное сердце. Отвратительно. Я походу простыл где-то. Понятия не имею, где. Crawl Space. Oh, май. На обратном пути домой к тому. Же. С пуполой. Ну а с... Ну как будто бы на Брим это пупуло не подействовала вообще никаким образом. Не, ну я прям уверен в себе. Мы сейчас, мы сейчас. Стоп! А, ну все правильно, я иду на беста. Правильно. Значит, на беста? На беста мне надо. Все это. Сегодня у нас будет закрыт первый листик в игре. Я даже зачищу вот эту комнату. Я уже жалею об этом. Но я зачищу ручка на самом деле прям помогает с замедляющими слезами-то прям приятно а, странно кстати что парик а нет этот сон в другом месте показывается а -а -а. интересно как сработает и темнул хард Скорее всего, никак. Ложимся спать. Да, вот здесь сон с телевизором. Еще немножко тирейта Офигеть, я теперь спамить могу. Просто только в том, что у меня все еще коротенький Брим. Так, сейчас главное вернуться. Вернулся. Стоп, я зачармил телек. А толку от этого? А бамба-то, а бамба-то смотрите. А бамба-то что творит? Бамба грязь наводит. Бамба просто стоит на телевизоре и дамажит. Бамба красавчик. Так, я урон получил, это плохо. Что происходит? Почему? Что с ним Что Это были за крики. Так, бамба, ты ты как там? У тебя все в порядке? Не подскажешь? Как? Фак. Бамба, ло, очнись! У нас сражение идет, бамба! Айфак. Я bullshit щит. Fuck больше щит Да ты тварь! Три раза попал под. Четыре! Я слил все хп, которые у меня были запасные, так сказать. Бамба даже за монетками не вижу, что за говно? Он забаговался? Или что, я не пойму. Твою мать, еще одна фаза. Фингером. Ладно. Да, вот скорость я реально из-за того, что потерял не так хорошо. Проходится спи спиннер. Иди сюда, ублюдок, мать твою. О, я все хп растерял, у меня миллион хп был. Ладно. Меня это не остановит особо. И бамба разбаговался наконец. Стрэндж сразу берем, лишний дамаг не помешает. О, эти ребятки блочат слезы, Мини-изики. мини, мини -изики. Прикольно. Ай. Нет, у меня всего одна мантия. Я думал, вдруг эти мантии комбинируются, но нет. Мечтать не вредно. Fuck you! И растерял все сердца. Кстати, чернул не обновился. Грустно то, что у меня не было никакого активного айтема хорошего на домах. Только... Ты слышишь? Как я должен был знать, что ты в меня выстрелил, тварь? Твою мать, я реально отъехать могу сейчас. Еще на изи. даже чарм мухи не помогают особо. А бомба и сиси, и пауки и все там херней страдают в лаве. Это грустно. Война. Здорово. Блин, бомба бомбы еще и свой хитбокс. Ну что за говно? Ну все, это отъезд получается. Кпшку не подобрал. Твою мать, ну это, таку... это вообще легчайший был. Я всех хп на догме отдал. Если бы не грибучий. Гребаный догма. А -а -а. Это прям бесит. <м> Ладно. Можно пойти кого-то открыть. Кого? Для кого угодно. У меня всего трое открыто. Можно по порядку с начать идем домой опять а, отвратительный ран вообще я так расстроен разозлен и все вместе взятое. я так надеялся что все наконец-то я закрою листик и буду счастлив сказать Что, мы Ту же самую стратегию с планетарием Будем проворачивать получается? Почему бы и нет Блин Почему не хватает урона Даже на, на лягушка пауков Детский mm, А это не детский Это мамский Его вы взять по хорошему 1,3 ,3 скорости реально делают игру приятной. Но больше 1,5 это уже наоборот неудобно. Этой персонажам реально становится тяжело управлять по такой скорости. Не гоняйте, пацаны. Матерям своим нужны. Бомбу. Дайте бомбу. Срочно нужна бомба. И еще 9 копеек. 8. Блин, ни бомбы, ни копеек. Спасительные. Быть чем полезным локап. Ну типа полезным. О, чувак, слушай, а может ты за меня все пооткрываешь Проверь мне секретку здесь, пожалуйста. И здесь, пожалуйста. Вот, да, вот там где ты стоишь. Блин, как будто нету секрета. Так. Пусть там будут деньги. Хотя я от синих сердец я тоже не откажу. тени отлично. О, они умирают об эту какаху? Не знал. Неприятный босс, когда у тебя ничего нету, когда ты гол как сокол, и когда у тебя мозгов нет, ты встаешь в луже. Будем по хардкору без ничего. Монет я так и не накопил. А что там было вообще? Что что там было за 15? Я не помню. Так обидно за прошлый ран, вы не представляете. Тупо догм... потеря всех вот этих КП на Догме все испортила. Ну и может быть я на... на всадниках тоже немножко неосторожно играл, но опять же. Там довольно тяжело прям но хитран сделать. Господи. Ну хоть спамеры ко мне на канал заходят, это спасибо. опять же, пользы от них никакой. Спасибо им особо не за что говорить. Ой, Петрифай. Ай, какой приятный Петрифай. Можно, кстати, сразу на босса пойти, но на самом деле я пойду в магазин сначала. Все-таки хочется хоть что-то прикупить, прежде чем на босса идти. И тиррейт уже прекрасный, тирейт как бы 3.45, это офигеть. 3.5 слизи в секунду. Денег не хватает на айтом, но может сейчас упадет монетка. Не упадет, радай. Но опять же, тут бади бокс и аургласс, которые мне как бы сто лет не сдались. Получается можно идти на босса. Окей, окей. Хотя у меня петрифай. Может еще что-нибудь поискать. Приключений. На одно место. Ну вот, кстати, монетка. На, на, на бадди и на бокс я бы ее не тратил. Э, слышь? Пес. Уверенный такой. Под, подлетел в лицо мне. Petrify PU, господи, Петрифай пу, Пуп. Лучшие треники в игре. Конфермит. Да -да -да. О! Ребятки. Вы даже не представляете, как я хотел вас увидеть. Погодите, только не хейте меня, что это чемпионы, которые не оставляют после себя каках. Ну или то, что в репентансе понерфили. И с них не падает дроп из этих каках. Хотя, по-моему, никогда не падали. Да, походу эти ребята вообще каках не оставляют отвратительно. Ну, разницы особо нет. Так-то. Так. Некрономикон. Бесполезная, в принципе, не вещь. Ее можно и за бесплатно найти. Погнали дальше. Погнали, получается. Как всегда, возьмем ножик. Ножик реально приятный. Как мы видели, как он унижает просто вот того босса сегментного, это просто жесть. Дросс этаж, конечно, отвратительный. Как всегда, ничего приятного. Я чуть по лицу не получил. Каким-то образом не получил. О, господи. Магаз. как говорится. Дайте монетку, я пойду, магаз. Ну дайте копейку, алло. Где моя копейка? Ну, зеркало нашлось. Копейка, блин. Ях, не вернулся. А очень хотелось. Да ты да, ты тварь, ты, да тут уже, нечестно. Это уже нечестно. И тут копейку не дали, да вы что издеваетесь? Где моя копейка? Ай, ай, ай, невидимые монстряки. Так, соглашаясь нужно найти. Так, дайте, о, копейка, наконец. Там идем сокровищницу, получается. Но она не здесь. Интересно, где она? Тогда. Где моя сокровищница? Где моя прелесть? О, card reading Погнали, получается. Наших городских. Дайс шарп. Тоже, конечно. А я, пожалуй, возьму дайс шарп. Почему нет? Да ну твари, блин. Сокровищницы. скипаем <смех> не забыть в одной из сокровищниц оставить тринку любую О, я мог на первом этаже тринку оставить у меня же петрифай был Точнее, у меня лакпик был ну, блин да это ошибка это ошибка а ты идешь на альта нужно оставлять тринку я об этом благополучно забыл Тентерейт, конечно, божественный. Теперь нужен еще урон или, или что-нибудь что из эффектов. Хороших, полезных. Кто угодно. Пусть это не будет очередной Юпитер в планетарии. Этрист. Хайпистис я пока брать не буду. Идем, получается, в зеркало. Блин. Дорога до сокровищницы до будет пипец сложная. Но что поделать. Мы ее пройдем. Не то чтобы у нас есть выбор. Я уже потерял мантию. главное не получить куском лицо лично приятно то что с пупом можно здесь нафармить на вспомнить что, в общем магазин продается И, может быть что о так это личные получается легальные могу тупо сразу сюда дойти но только возвращаться все на придется а возвращаться же из-за вот этих ребят. Которые мрази. Просто надо держать расстояние в два рывка И хотя бы в один и одну десятую. Чуть не напоролся на вот этого засранца. Так, три комнаты. Давай. Так, так, так, так, так. А золотая чаша золотая. Муха, тварь. Неприятные вот эти чуваки вообще. Очень мне не, не нравится. Так, эти взрываются. Вверх лезами. Стоять от них подальше. Опа, это еще что был за. действительно взрыв не понял так не забыть зайти в магазин, да? да. ой ребята не отражающиеся из другого измерения отлично так живем хочу а по схватке закрыто так, в магаз зайти не забыть. Сейчас еще чекнем что тут. Либо босс-айтем, либо дьявольский айтем мы реролим. Хотя что из них будет плохим. И не забываем забрать мам-мам этот хайприст карты. Но сначала мы дьявольскую получать чекаем. А ему там будет. Так, магаз. А. На самом деле, учитывая, что деньги есть, можно и взять. Что тут у нас? Бомб саки, прекрасно, отличный. Можно поискать секреточку с такой-то радости. Так, здесь ее быть не может. Сверху она быть как будто бы может. Да. И она здесь. Скучаю по звуку открытия секретки на самом деле, но что поделать. Хотя, возможно, он просто в музыке находится, которая у меня включена, а не в эффектах. Хотя это было бы странно. А, ты кто такой? А, ты вот этот, который разгоняется, да. Да, который вот так вот делает. Дрифт токийский, мать твою. Меня и самого заносит так-то на его рукахах. А, то есть ты еще и вот так делаешь? Это плохо они сейчас в такой занос зайдут Уф. вот это было на тоненького я вам скажу о ангелы ангелы вафли garden angel circle ё-моё но ну, не ну я вафлю беру очевидно -э -э. и пытаюсь убить ангела очевидно не потеряв хп при этом. Дамаг, конечно, грустный, но вроде убивается. Главное не, по не перепутать паттерны. Ага. Я сейчас мог на самом деле получить по лицу. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Да-да-давай-да-давай. Зараза. Спасибо, нет. Так, а что у босса я взял? Бандаж. Ну, бандаж полезный, как бы. Получается, я дайс-шарт не потратил. Грустно. А, ХПшку мне нигде не взять, да? Чтобы сходить в какой-нибудь керс. и выйти живым. Грустно. Проверим. О, тиня. Кайф. Айф, считаю я. Можно вторую секретку попробовать угадать есть на самом деле шанс на нее. не иллюзорный. А, нет, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Не повторяй ошибок. Мы идем за ножом. Не трать бомбы на всякую дрянь. Блин, вот это вот... Этот гейминг без секретов, без сокровищницы, это прям прикольно. Так, ну мы здесь... Хорошо, что не сокровищница. Хорошо, что секретка. Какая отвратительная секретка. Просто мразотная. Я даже пока не буду взрывать этого товарища. Так, ну тут мне трендец очевидно. Да, именно в этом плане трендец. Твари, блин. Я не знаю, как с ними бороться. О, я открыл туда выход. Эх. И это еще и сокровищница. А, и зря в сокровищницу зашел. к ста. Да. Ну да, можно треньку здесь оставить. Но можно и на обратном пути это сделать. У ну, нас я зашел на добрать, получается, Скорпио. Это хотя бы гарантированно. Учитывая мультирейт, это классно. Очень много тикающего урона. Не забыть потом выронить Тринку. Ай, надо еще каким-то образом повысить шанс на ангелов, на самом деле. Например, урон не повышать, не получать. Отличный вариант. Invested. Invested. Приятно. Так, ты ублюдок. Я еще не простил твоим корешам, которые мне... Сделку сбили. М -м, интересная схватка. Отвратительная схватка. Окей, они хотя бы ничего не делают, они просто летают туда, да, в Это неприятные, ребятки. Хватит, да почему ты куда-то непонятно, куда поехал, вместо того, чтобы в меня ехать? А, еще. Ох ты, тварь, ты вот так вот делаешь? На деле, вот это я беру, наверное. Как раз эту тренинку я... Я оставлю в этом руме. Доставьте ты ее, господи. Не цепляйся за прошлое. Так, а вот слот машину... О! Ну, помучаем. Да прям... Ты что? Монзлокит. Ну, в первую очередь мы, конечно, идем в магазин искать. А, мм, Альтернативные подземные блюдки. Твари. А, синяя, получается, снова нужна. Да. Уф. Неприятная комната. Ну блин, это прикольный тринкет, но только почти у меня смелтер был. PetriFi очевидно более приятный. Ну блин, тварь. Ладно, хп много, сделка и так уже потеряно чё жаловаться. Пошек валяется по углам много. вот а, мы... 2 хп еще потерять спокойно. Не переживайся. Но это не призыв к действию. Блин, падает-то вкусно на самом деле с этим. Как будто бы его забустили. Empty old бандаш. Ну-ка, синяя давай. Ну ладно, сойдет. Блин, зря Сидни взял, мог бы сходить в Керсруму бесплатно. Так, новые призраки. Благо у них мало хп. Ну, блин. Но ведут они себя так же, как и прошлые. Ну как тварь, то есть. Ммм. Ммм. Ммм. BBF. Ну что, получается, все, с кёсту, мы идем. О, Ну, блин, ну, химчелы. Нормально же общались. Получается, вкусно сходили так-то. Три удачи, не, две удачи подняли. Так. У меня там машина. Предсказаний. Кстати, вот это я, наверное, потрачу вот здесь. Ничего не упало. А жаль. Черед Лаверс. И... Хайлдс, Блин, такие прикольные ты падают. Хочется унести с собой все. Пожалуй, заберу. Кто знает, вдруг пригодится. Так. Что осталось так-то? О, еще машина. Не хочу тратить для бомбы. Выкусите. Так, ну получается надо секретку проверить. Нет, секрет. Так, ну сейчас молимся на 7 процентов. Я хотел сказать на 1 процент. Что вот это загадство? Как я это должен проходить? за блин босс такой конченый? Чё жопа подгорела или что? Ружище. Ты серьезно? Если ты серьезно, да? Реально жопа подгорает конкретно в меня, да? Знаешь, в этом мы похожи. Ты меня еще и запер два раза. В и много, но блин. На кой черт я вообще сюда пошел? На я ложку взял? Я же мог ее рерольнуть. На кой черт я ее взял? О, идиота кусок! Ну что ж, сам виноват. Рероль, ну, что-то полезное. Но, опять же, реролить дьяволов или ангелов выгоднее, очевидно. Дайте на сразу к боссу направимся. Поли поле нет и следа. Не должно быть проблем у меня с ним. Сейчас. Проблемы только у меня, блядь, с головой. окей ну это бигадство все что я ненавижу в айзике черепки, подземные враги и кости ну помянем получается ну, вот к черту честное слово о, отвратительные раны сегодня. Первый был приятный, первый был прям максимально приятный, но... Как-то не хочется завершать на вот такой ноте, но, блин... Придется, на самом деле, потому что времени у меня не так много сейчас свободного. сессия все еще не закончена. Я все еще сплю по 2-3 часа в день. Поэтому... Летом будет лучше, летом стримы будут постоянными и долгими, и адекватными, и более разнообразными, опять же, да. Обещать это у меня в крови еще со времен ютуба, там я тоже постоянно обещал, что что-то сниму. Многие идеи так и не, больше никогда и не вышли из долгого ящика, но это все лирика. Ладно, надеюсь музыка сегодня была не слишком громко. Что-то мне сейчас опять кажется, что она слишком громко. Хотя по графику я вижу, что все нормально. Но, блин, а может и нет. На самом деле от песни зависит. Ладно. Все, хватит взлогодствовать. Заканчиваем на сегодня. И я думаю, в конце этой недели мы уже начнем стримить на постоянке. Скажем так. Да, я думаю так. Со следующей недели стримы станут более постоянными. Я на это надеюсь, по крайней мере. А там, кто знает. Всякое может быть. Все. Сегодня все. Вообще, да, можно было бы спросить, зачем я выхожу в эфир на такие вот короткие стримы. Типа на полтора-два часа. Но хочется как-то приучить, что ли, себя к постоянству выхода в эфир. Да и в целом активность канала мне нужна, и даже и учитывая, что как бы меня почти никто не смотрит, только вот боты, блин, загадывают. Все равно нужны стримы, чтобы канал какой-то там внутренний рейтинг получал, и мне быстрее открылись все функции. Опять же, мне нужны в первую очередь фолловеры. Да, они добавляются. Я благодарен всем тем, кто подписывается, но медленнее, чем хотелось бы. Но опять же, я никакой рекламы не занимаюсь, это все... Чисто на, энту... на энтузиазме я делаю. Поэтому как-то так. Все. Наговорились не сегодня.